Всем привет-привет! Вы на канале вот ГСН, у меня великолепная новость для новичков Потому что сейчас у вас есть реально Возможность купить себе имбовую Имбу всего лишь за Пять с половиной тысяч голды В составе шикарного набора Просто обалденнейший набор И я рекомендую данный набор всем, у кого нет левы, я рекомендую данный набор Всем, у кого нет Годных машин на восьмом левеле И вы долго собирали свое золото И вам нужна фармищая машина И машина, которая позволит вам... Э скажем так, допускать какие-то ошибки и будет вам их прощать. Поверьте мне, Лёвчик вас не обидит. Машина просто обалденная. В составе набора за пять с половиной тысяч золота. И плюс к тому, есть такое же предложение за реальные бабки, но его мы не будем обсуждать. все таки за голду гораздо выгодней. Так вот, ребят, в состав набора входит 30 дней према, полмиллиона серебра. Окей, пускай это несколько боев на Лёвчике. Допустим, за 5 боев победных вы на Лёвчике при хороших результатах эту сумму соберете вполне Спокойно. Плюс к тому, вы имеете x 5 на Леву в количестве целых 25 штук, и это поможет реально вам поднять свои копилки по свободному опыту, по серебру, по элитному опыту экипажа. Короче говоря, штука годная, она вам поможет. Есть аватар, но это дело такое, я бы назвал это в данном наборе шелухой. Открытое все оборудование на восьмом уровне серебра стоит и позволит вам сэкономить больше, чем полмиллиона. И, ребят, есть просто обалденный камуфляж Колос. Если бы я мог купить себе этот камуфляж отдельно, я бы это сделал, потому что в этом внешнем виде машина просто охренительно смотрится. Я не любитель камуфляжей, я не понимаю, зачем тратить голду на них, в случае, если лучше бы я эту голду потратил на какую-то годную машину. Но, ребят, это один из тех случаев, когда я готов был бы потратить золото на то, чтобы купить себе камуфляж Колос. В нем машина смотрится просто обалденно. Я не знаю, какими словами еще передать Мое дикое, дикое впечатление позитивное от внешнего вида машины именно в таком Раскрасе со всеми этими огнями Это действительно просто чума какая-то Что касается приобрести Колос себе просто вот так вот Нет, нифига не получится, он сейчас Не продается, просто за нефиг Делать, но только вот в составе Вот этого вот, если вы приобретете Себе данный набор сугубо Ради камуфляжа, то тогда вы получите Компенсацию всего лишь Миллион девятьсот, и я не готов отдавать Пять с половиной тысяч золота для того, чтобы Сам Камо себе взять, но Не знаю, когда появится возможность за нормальные какие-то адекватные деньги приобрести себе колос, я с удовольствием себе его возьму. Теперь... А, кстати, колос или колос, как правильно? Напишите в комментариях, если вдруг я называю неправильно данный камуфляж и ставлю неправильно ударение. Теперь, что касается, ребят, самой машины. Машина суперская. Почему? Потому что, как я уже говорил, она обладает способностью прощать вам ваши ошибки. У нее очень классная броня, у нее очень хорошая приведенка. 251 приведенки по щекам, броня в... Скажем так, во лбу башни э, С учетом приведенки, тоже довольно Неплохая, там 357 Немножко где-то как-то танцует В плюс-минус, но в целом Башня довольно-таки крепкая Есть вот эта комбашня, но она не такая уж и большая Не такая уж и страшная Да, порой выцеливают, что касается Морды у корпуса То здесь все тоже довольно бодро С приведенкой 278 По центральному бронелисту 203, короче говоря Машина в отношении бронегодная Понятное дело, что голдой пробивать будут И кто-то скажет, что фугасами можно кидать В основание башни, для того, чтобы сюда наверх залетало И я с этим всем соглашусь Но в целом машина очень крепкая И довольно часто дает рикошеты Своей броней, что касается того, чтобы ромбовать То здесь с учетом приведенки Порядка 600 мм, короче говоря Просто таки красота Понятное дело, что с бортов его пробивать будут 91 миллиметр с учетом приведенки в прямой проекции И корма здесь тоже Я бы не сказал, что магнит для фугасов Но однозначно магнит для бронебойных снарядов Заходит сюда просто таки великолепно Короче говоря, если отыгрывать То только вот в такой вот проекции Либо немножко под углом Но обязательно доворачивайте башню Чтобы щеки не подставлять Потому что в такой проекции здесь пробивать 100% будут Будет серая зона А вот если вы будете из-за какого-нибудь рамбовать и плюс ставить вот так вот орудие То, ну, скажем, будет довольно сложно вас выковырять Будут бить в основном по нижнему бронелисту но в целом отыгрывать можно. Углы склонения орудия вниз очень классные. Как вы видите по этой модели, опускается вот так вот. И теперь представьте себе, что вы где-то стоите на каком-то пригорке. Ваш верхний бронелист 400 мм брони с приведенкой. Башня тоже с приведенками. Короче говоря, фиг вас проковыряешь. Что касается сравнения с другими машинами. Ребят, их такое количество, что сравнивать просто не имеет смысла. И это только тяжелые танки на восьмом уровне. Поэтому я не совсем понимаю, какой смысл сравнивать эту машину с конкретными из них. То есть, по большому счету, я бы мог сейчас выбрать те машины, которые я считаю за необходимое поставить в сравнение для того, чтобы сказать, что машина хорошая, либо наоборот для того, чтобы сказать, что машина плохая. Но так или иначе, обратите внимание, что заявленный ДПМ в 2200 единиц, он в принципе довольно приемлемый. И что самое интересное, он действительно реализуемый. Теперь, что касается того, о чем стоит заявить громко. Это 185% доходности. Это просто шикарный показатель. Ни одна машина машина не обладает на восьмом уровне из тяжелых танков таким процентом доходности с такой возможностью реализовать данную доходность и действительно пополнять свою серебряную копилку. При этом, ребята, обратите внимание, что практически 3000 игроков играют данную машину и имеют 52% процента результативности по победам. Это говорит о том, что данную машину катают не только какие-то скиловики, как, допустим, того же самого Бафорса, а ребята, которые являются средними игроками. И для средних игроков 52% результативности машины, я считаю, вполне достаточно для того, чтобы можно было приобрести себе ее в ангар. Что касается технических характеристик, которые мы можем с вами обсудить непосредственно стоя в ангаре, это орудие. Все остальное будем заценивать с вами непосредственно в бою. Если вы за честные обзоры, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео Ну а я же попытаюсь максимально радовать вас Все новыми и новыми видео Итак, ребят, что касается орудия Орудие 310 единиц им Что на восьмом уровне Я бы не сказал, что прям вау много Но с учетом того, что эта машина перезаряжается За 8,5 секунд Я бы сказал, это очень приятно Это очень классно, время сведения вполне нормальное Комфортное И что касается разброса, он вообще составляет 0,3 И это очень большая редкость для тяжелых танков что касается углов склонения, как я говорил, минус 8. Помогают очень классно и бодро отыгрывать от неровностей и отыгрывать от башни. А что касается бронепробития, то 234 больше, чем достаточно. Ну, а если недостаточно, если вас кинуло против прям какого-то сильно крепкого лба на восьмом уровне или против девятки, то 294 на подкалиберных уж, поверьте мне, сделают свое дело. Но все эти показатели, ребят, с учетом того, что у меня установлено оборудование и соответствующая амуниция. Ну что, обсудили машину просто на слабоцентре, а теперь давайте возьмем данный аппарат Возьмем обычный бой встречный И поехали, попытаемся на ней побоевать Что значит э, Лёва в современном рандоме? Это не очень подвижная машина которая крепко держит удар, жесткий товарищ, который, если куда-то заезжает, может довольно неплохо бока намять. И многие ребята ошибочно считают, что Лева он прям совсем морально устарел. Да, я спорить не буду, Левчик действительно на сегодняшний день не самая бодрая машина на восьмом уровне. Но, ребята, давайте рассматривать Леву именно как потенциал для тех игроков, у кого нет годных премиумных машин и нет возможности приобрести себе что-нибудь крутое и клевое. Допустим, за 10 косарей голды 5500 золота Это вообще не цена для 8 уровня А уж тем более для 8 уровня Который позволяет вам Довольно не кисло фармить По результатам ваших боев Ну что, поехали, попытаемся что-то сделать Ехать самому на линию ТТ С учетом того, что против меня Два брата будет э, ТТшника У меня желания нет абсолютно никакого Поэтому поедем поддерживать наши ПТшки, СТшки, ЛТшки Параллельно обсуждая Левчика Подвижность в принципе, если раскачегарить, то едет. Сказать, что это прям ракета? Нет, абсолютно. Едет он не сильно бодро, я бы сказал даже вяло, но в то же время упрямо. Знаете, вот такой вот монолит на гусеницах, по-другому его не назовешь. Что касается... Секундочку. Оп. Что касается того, чтобы выцеливать кого-то на дальних и на средних расстояниях, абсолютно спокойно это получается делать. Как вы видите, сейчас уже получил одно непробитие. Подъезжаем к товарищам и будем кидать свою первую плюху. Вот она. Теперь начинаем прятать свой нижний бронелист, немножко мансить. И понятное дело, что товарищу с нами делать здесь нечего. Он не будет нам ничего противопоставлять, потому что противопоставить элементарно. В запасе у парня нечего. Так, и с третьей это не очень хорошо в корме. Как я уже говорил, корма пробивается. Но, ребят, надо продолжать. Поэтому поехали. Сейчас попробуем пробиться. Брат, вот это ты зря делаешь. Потому что и ты себя подставляешь, и меня сейчас немножко тормозишь в процессе. Так, поехали. Отходим немножко назад. Выцеливаем парня. Кидаем плюху на 300 и радуемся жизни. Как я говорил, время перезарядки очень бодрое, очень приятное. Убежал засранец. Ладно, поехали другого ковырять. Давай, выезжай. Нет. Извините. Мне надо было добрать. Да, прости, брат, я немножко тебя своей кормой притормозил, но это связано с тем, что я хотел просто минуснуть дополнительный ствол и, соответственно, приблизить нашу с тобой победу. Я надеюсь, парень на меня не обидится и дизать меня не будет по результатам боя. Ну что, поехали дальше. Машина предназначена для продавливания направления. Машина предназначена для того, чтобы заехать, держать удар в какой-нибудь улочке, сдерживать тяжелые танки. И поверьте мне, его 1800 единиц э, выковырять э, ну, сложновато даже для тех ребят, которые альфовые. Ну Просто потому что 1800 запаса прочности это больше, чем достаточно для того, чтобы годно повоевать. Довольно часто машина выживает, если вы с умом отыгрываете. Так, 4 фрага сделали, где еще один? Понятное дело, что добираю недобитков, и возможно это не совсем показательно для машины, но в любом случае некоторые вещи по ней мы заценить сможем. Машина бодрая и действительно довольно часто бывает, я бы сказал, фундаментом для победы команды. И когда я захожу в бой и вижу, что против меня будет Лева, я понимаю, что бой будет, ну скажем так, не из разряда простых. Точность орудия. Как я говорил, время сведения нормальное, точность по орудию просто шикарная, на средних, на дальних расстояниях, как я уже отдельно отметил, действительно очень годная. Мне Левчик в этом отношении всегда нравился. Ну вот она, долгожданная победа, 4 сделанных фрага. Я не думаю, что я накосил прям большое количество урона, но в любом случае давайте попытаемся посмотреть на результаты по бою. Смотрим, что машина сделала за то короткое время, которое я провел в бою и получил от него массу удовольствия. Вполне спокойно, не задумываясь, не напрягаясь, 2100 единиц нанесенного урона, 4 сделанных фрага по результатам фарма. С учетом того, что я сделал в бою, и я, как я уже сказал, не сильно напрягался, без учета каких-то бустеров и всякой подобной дребедени, но с учетом премиум аккаунта, сразу вот так вот с корабля на бал, 80 в семь с половиной тысяч серебром. По-моему, это очень круто за вот такие вот бои. И Левчик вот так вот играется приблизительно где-то в 7, а порой и в 8 в боях из 10. И именно за это я Леву просто таким готов в корму целовать, потому что машина просто шикарная, даже на сегодняшний день, с учетом всех новых имбовых машин на восьмом уровне. Второе место в команде по урону. И поверьте мне, вы вполне спокойно на Левчике будете делать плюс-минус, даже если прям совсем играть не умеете, от тысячи 800 единиц урона, ну просто таким слетом, 2500 до 3 тоже вполне спокойно делать сможете. Я не знаю, честно говоря, что еще добавить, кроме того, что положа руку на сердце, это одна из немногих машин, про которые я могу сказать. Брат, если тебе нужна хорошая машина, которая будет фармить, которая будет легко отыгрывать бои, и ты хочешь получать удовлетворение от боев, и не хочешь потратить на это всю золотую, золотую копилку, или ты долго собирал, и это все, что у тебя есть, поверь, если ты купишь данную машину, ты однозначно не пожалеешь. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Подписывайтесь на канал. Мило... Мыло, господи. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствие. Пока-пока.